Сегодня у нас 12 мая 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей Окунев и много-много других людей у нас. Да? Прям полный зал. И, и сзади, и спереди, и по бокам. Так что до новой исторической эпохи осталось 176 дней. Нас... И вы сегодня опровергаете главный тезис... Владимира Путина. Какой? А помните, он сказал, мы будем стоять за вашими спинами, да? Да. Было такое. Мы будем стоять за спинами наших детей, а сегодня вот люди как раз за вашей спиной, то есть наоборот, вы на острие. Да, очень хорошо это. Но мы вообще всей своей жизнью опровергаем все тезисы Владимира Путина, потому что, ну, по крайней мере, те, которые он реально поддерживает, а не те, которые им просто так болтают по поводу там, повышения уровня жизни там, и так далее. Да, так, значит, вот, ага, здесь, Сереж, нам прислали, тебя новости же да, есть, конечно, 25, да, ты тогда в э, чат сбрось номер, вот, -альбер это Альберта да, Горжияна э, с Нижнего Новгорода, его продолжают судить, он лишен свободы, ни за что, ни просто, да? Да. И, в общем-то, мы его, естественно, поддерживаем. Телефон, спрашивает наш, ну, телефон там в описании есть, очень легко запомнить, три девятки, восьмерка, 05 11 17. Так, друзья, карточка Альберта Герджияна, из Нижнего Новгорода, который привлекается, который находится в СИЗО и привлекается за распространение видеороликов, то есть по абсолютно сфабрикованному политическому делу. Мы об этом уже неоднократно говорили, но если вдруг кто-то забыл, да, значит, я сбросил только что в чат номер его карточки, но не его, конечно, а его соратников, скажем так, которые Ну, жены, жены, жены да, да, жены, которые уполномочены этим вопросом заниматься, поэтому, пожалуйста, дублируйте этот номер карточки, то есть я сейчас сброшу еще раз, вы скопируйте, сбросьте еще раз, еще раз, еще раз, чтобы у нас это в чате какое-то время висело. Я прошу вашей помощи в этом плане. Чебоксары, воскресенье, прогулка в двенадцать но ну, говорят, там будет какая-то особая прогулка, межрегиональная, поэтому и Каралу просят присоединиться, и вообще всех, кто рядом. Прогулка будет, значит, в 12 часов у памятника Чапаеву, как обычно, да, в Чебоксарах, да. в общем-то, все, все как всегда, ну, на, надо, чтобы было как всегда, но лучше, вот, 21 мая прогулка в 13.00 в Томске у Камня Скорби. Тоже просит всех соратников присоединиться. Это тоже будет особая прогулка. И я думаю, что во многих регионах будут прогулки. Вы нам тогда присылаете фотографии, видеоматериалы. Мы все размещаем на сайте. Какие-то покажем, конечно. Но я постараюсь все показать в наших программах. Так, вот пишет. Здравствуйте, уважаемый Вячеслав Мальц. Меня очень интересуют наклейки на ноутбук. Как у вас, 5-11, могли бы выслать их вопросительный знак? Ну, я думаю, что проще парень и разместить на сайте, Сереж, да? эти оригинал-макеты, чтобы их можно было распечатать, чтобы не высылать, как-то как сделать все. Да, хорошо. да. Потому что у нас очень много художников, которые... Делают это надо размещать. Оригинал макеты или как они там называются. Я Да, вы все правильно говорите. И да. со своей стороны тоже на маленькое объявление. В Иркутске у нас очень хорошие наши активисты регулярно выходят на акции, значит, по различным социальным политическим темам. И вот четырнадцатого числа, четырнадцатого мая, то бишь через два дня в Иркутске на улице Урицкого в районе Дома Быта. С 14 до 16 будет проходить разрешенный согласованный пикет против политического и судебного произвола. Я так понимаю, что организовывают наши сторонники, соратники приготовки, поэтому приходите все, кто из Иркутска, ну или из ближайших городов, присылайте нам потом фотографии, мы с удовольствием в очередной раз вас похвалим. Да, и тут вот пишут там даже читать не буду. Давайте не будем хамить по поводу наших, так скажем, соратников, да. Вот пишет правильно, еще меня не пишут, что девушка красивая, правильно. Но она тут с своим молодым человеком, так что это тоже не ну, страшно, нормально. Да, вот. Не, я просто к тому, что не надо реально. Вы меня как угодно можете наших не трогайте наших сторонников Почему? Потому что Ну это невежливо, это хамство А за хамство мы будем сразу банить Вот за себя я могу не забанить А за соратников точно Прям от всей души вот. и значит У нас опять же по поводу соратников В 6 часов утра Всякие маски шоу были В Сочи Да, но там наш соратник Проживает по другому адресу Поэтому пришли по старому адресу, где проживают людей в башке, которые все это организуют. Там живут люди, которые снимают квартиру. К ним в 6 часов выносят двери, валиваются маски, шоу, и там что-то пытаются им объяснить. Я думаю, они, наверное, минут 10 вообще понять не могли, что случилось. Нет, но ну мы же знаем, это не шутка, это распространяется как анекдот, это не анекдот. Дмитрий Демушкин, когда у него какой-то шестой да, или ну, седьмой да. обыск, у него соседи уже табличку повесили на дверь, это не да, шутка. Да, указатель. Типа, там, да, потому типа что Демушкин, нет. это туда, потому что сносили соседние двери. Соседние двери вышибали, врывались, и, и потом рассказывают, что не открывают. Вот эту удивительную вещь, потому что времени открыть, конечно, нет никакого. Да, и вот, и вот, вот люди тут иронизируют, ну, кто-то иронизирует, кто-то спрашивает, интересуется, почему же э, у нас сегодня такой вот формат, что э, людей много в студии, даже в кадре. А потому что температура в Москве 11 мая да, стала холодной, самой да, низкой да, да. за 80 лет. Да. То есть мы тут замерзаем. Все пришли погреться. Все пришли погреться, да. да, пришимся, да. Давай тогда, наверное... Поговорим о выборах местного самоуправления. Да, и благо у нас сегодня есть с кем об этом поговорить. У нас сегодня Привет, гости, да. я так понимаю, сторонники партии Парнас. Можно же вас так представить? Члены сторонники. Члены а -а -а. сторонники партии Парнас. Представляемся. Меня зовут Эмиль, я из избирательного штаба. Один из координаторов в восточном и южном административных округах. Uh, собственно, со мной Дмитрий Андросов, член Федерального совета партии Парнас. Да я сам могу представить себя, uh, член Федерального Совета партии Парнас, координатор uh, Парнас на муниципальных выборах по району юго-восточного по районам юго-восточного округа в нашей в нашем городе. Я начну с комплиментов. Я это делаю очень редко, но вот мы вчера были в штабе партии Парнас, мы редко там появляемся в последнее время, а вот вчера туда заскочили, но я думаю, это ни для кого не секрет, и я был приятно удивлен, потому что большое количество хорошей агитации, я кратко пробежался, по вот карте, да, очень хорошо, очень красиво сделано, мне действительно понравилось. Поэтому расскажите, как партия Парнас участвует в муниципальных выборах, какая вот сейчас процедура, я так понимаю, что вы приглашаете людей участвовать в выборах? В том числе? Я вот перебью в связи с этим, да, очень важный момент, чтобы те люди, которые являются нашими общими сторонниками, то есть придерживаются либеральных, националистических, коммунистических, каких анархических, каких угодно взглядов. Но эти взгляды не совпадают со взглядами действующего режима на ограбление и уничтожение России, чтобы они, эти люди шли вместе с нами при нашей поддержке на выборы местного самоуправления поднимали эту волну раскручивали мы с своей стороны будем оказывать информационную любую помощь ПАРНАС будет оказывать помощь с точки зрения обучения потому что каждый кто сейчас может быть вот задумался они а пойти ли на выборы думает с чего начать вот они расскажут там в партии «Парнас» с чего начать, да, и, то есть там можно получить какие-то тренинги, э, какие-то бумаги и так далее, то есть все то, что необходимо для выборов. Вот они сейчас как раз об этом поговорят, а вы те, кто смотрит нас, или те, кто знает, что ваш сосед такой, вот, человек, который может стать, э, ну, кандидатом на выборах и нести правду матку, так сказать, в народ, приглашайте, говорите и распространяйте эту информацию это наше общее дело то есть нам нужно сейчас погнать очень мощную информацион... информационную волну до 5-11 времени мало собственно да. я начну ситуация сейчас такова что у нас чуть менее 200 кандидатов идут где-то в 80% округов мы имеем возможность отправить 1500 кандидатов и каждому из них помочь что мы очень сильно хотим и призываем каждого из тех, кто сейчас нас смотрит, идти нам в выборы и участвовать в качестве кандидатов лично, в качестве волонтеров, в качестве подписантов за наших сторонников, за наших кандидатов, в качестве помощников на наблюдении и защите голосов, мы все прекрасно понимаем, как у нас отбирают голоса, вот. Собственно... Что мы предоставляем для кандидатов? Мы предоставляем большое количество агитационных материалов, которые печатаются полностью за наш счет. Мы стараемся сделать так, чтобы вся компания прошла буквально за 100-200 рублей, и наши кандидаты ничего не вкладывали в компанию. Помимо этого предоставляем волонтеров большую часть подписей, команду кандидатов, полностью методологическое сопровождение от первого шага до последнего шага буквально прописываем каждую неделю там, перечень заданий из 10 пунктов, которые советуем выполнить, мы не заставляем не вступать в партию, мы не требуем ни рубля, мы не заставляем вас делать репосты, в общем абсолютно демократическое и без обязаловки какой-либо, вот а, собственно у нас есть сайт на базе нашего партийного сайта называется ру, где вы можете оставить заявку, я буду очень благодарен, если я, можно будет как-то в тексте это все где-то... Да, в... конечно, в... в описании, да. просто не знаю, как это делается. Да. Вот. Куда вы можете перейти, и там есть возможность тыкнуть на кнопочку, где написано стать волонтером, стать подписантом, стать наблюдателем, стать кандидатом и различную помощь ну, собственно, оказать как нашим кандидатам, так нам, так и самим себе, вот, и, собственно, призываю каждого это сделать и помочь нам всем вместе получить адекватную власть без революции. Да, ну и я хочу сказать... Нам, мы, ну, для нас принципиальная революция. Нам не нужны на самом деле... Нам нужны... Нам нужна мир, Мирная революция. Нет, конечно. Нам принципиальная смена власти, шла, шла. Если сейчас зайдет сюда Путин и скажет, слава, устал. Ухожу. Да вы сейчас скажете, нет, Вова, иди брат, не уха... да. ну, Не портит наши калома, планы. Да? Я хочу обратить внимание, да, обязательно, сейчас мы вернемся, я хочу обратить внимание, потому что понятно, что все-таки тема депутатства, даже муниципального, она многих пугает, отторгает, и каждый думает, что, она, ну, наверное, я не справлюсь. Нужно понимать, что работа на выборах, это не только кандидаты, это и волонтеры, это и подписанты, да, вот самый минимум, который вы можете сделать, это оставить подпись свою, если вы живете где-то в Москве или в Московской области, оставить свою подпись за оппозиционного кандидата, это будет уже очень здорово, это будет ваш хороший вклад. Вы можете раскидать по своему подъезду какие-то листовки да, То есть это не обязательно, что вот вы обязательно должны прийти там, я не знаю, И значит, там 24 часа в сутки пахать в виде кандидата в депутаты Вы можете свою посильную помощь оказывать Я прошу прощения, что перебил да, вот, ну, ну, Извини, ну, тут хороший да. вопрос задали Кто станет президентом? Мальцев или Навальный? Это гениально, знаете почему? Потому, потому что, что здесь, нет, Пу да, здесь нет слова «Путин». Здесь, если не Путин, то кто? Какая разница? Тут это вообще уже не имеет значения. Мы все абсолютно э, люди, которые в системе, которые вне системы и так далее. Мы видим, что кто угодно станет, но только не Путин, не Медведев там и так далее. Потому что все, эта карта бита. Да, я извиняюсь, перебил. — Разве все сомнения по поводу того, что у кого-то может не получиться, что это очень сложно, что это ответственность? На самом деле ничего сложного нет. Для того, чтобы победить, нужно набрать в среднем 600 голосов. Будет районы, где достаточно будет 200 голосов, где-то будет район, где нужно будет 1000 набрать. Но это при явке в 10% и в среднем населении на один избирательный округ в 25 тысяч человек. Абсолютно мизерные цифры, и для того, чтобы избраться, собственно, нужно провести хорошую компанию, рабочую, то есть не просто расклеивая листовки и выжидая чудо. А, собственно, займет эта компания около трех 4 недель активной работы, и ничего сверхъестественного не нужно. Это не президентские выборы, не выборы в Госдуму или не выборы мэра, ничего сложного. Более того, мы помогаем и юридически, и методологически, и волонтерами, и подписями. Все, всевозможные сервис предоставляем и упрощаем максимально работу, даже вплоть до финансовых вопросов. Вам просто не нужно почти ни рубля вкладывать. Так что никаких опасений быть в принципе не может. Все элементарнейше. Да, совершенно правильно, Эмиль вкратце все описал, как у нас происходят дела. Мы действительно проводим семинары, тренинги с тем, чтобы объяснить кандидатам, показать на практике, как они могут работать наиболее эффективно, чтобы в итоге набрать необходимое количество голосов. В итоге, конечно, когда мы идем в поле, я когда агитирую со своими волонтерами у себя в районе, конечно, все время вот встает этот вопрос о выборы, да, а что вы можете изменить, зачем муниципальные выборы нужны и так далее. На самом деле, я думаю, все здесь находящиеся понимают, что в принципе выборы в сегодняшнем виде, они не работают как, как институт, они не могут работать как институт смены власти. Но ведь мы здесь не только про выборы, мы про то, чтобы найти наших сторонников и объяснить им, да, или чтобы они увидели э, то, что, или поняли, что, что на самом деле грядет волна перемен, серьезных перемен в России, и они э, могут стать частью этого процесса, они могут внести свой вклад в то, чтобы э, Россия стала свободной, это не абсолютно не какие-то большие слова, это абсолютно конкретные слова. Значит, э, теперь конкретики, да, у нас уже на, сейчас, на 21 мая поданы э, в префектуры Москвы 10 уведомлений о проведении митингов по теме «Реновация». Я сейчас зачитаю список районов Москвы, в которых 21 мая пройдут эти митинги. Итак, это Капотня, Нагорный, Соколинская гора, Ивановская, Перова, Гагаринский, Академический, Зюзина, Раменки и Свиблова. В этих районах наши кандидаты уже подали свои заявления. И, соответственно, 21 мая там пройдут митинги по теме реновации. Нам нужно что? Поскольку у нас сайт, который смотрят сторонники, и я буду с понедельника тоже об этом говорить. Мне нужно конкретно место и конкретно время. Все, я об этом буду сообщать, мы туда будем также приезжать, будем поддерживать. Там, возможно, я так понимаю, наглядная агитация. Абсолютно, да. да. И... звукоусиливающая аппаратура наглядная агитация в качестве транспарантов, плакатов, С это все смы будет Смысл этого объявления был в том, что мы призываем также вас, жителей Москвы, быть организаторами митингов, в своих районах. Это абсолютно реально, единственное, что мы уже не успеваем подать все на 21 число, однако у нас есть следующие выходные, 27 мая, куда мы призываем забросать все префектуры сотнями уведомлений о митингах и снести не Хрущевки, а снести Собянина. Вот. Плюс 28 числа мы вместе с партией «Яблоко» ведем большой марш против реновации по бульварам Москвы, по тому же маршруту, где 27 февраля, 28 февраля, извиняюсь, был марш в памяти Бориса Ефимович Немцова, куда также призываем присоединиться абсолютно всех тех, кто нас сейчас смотрит и посмотрит записи, и помочь как с вопросами безопасности, так и с вопросами организации, также с вопросами логистики, с вопросами агитации и как минимум в своем участии. Да, вот тут, как я вижу, значит, пишут про молодых людей и так далее. У нас действительно платформа, мы предоставляем платформу всем возрастам, у нас нет никакой дискриминации. Но в среднем у нас довольно молода, молодые люди. 23 года в среднем. Ну, это 23 не года надо года пугаться конечно. тем людям, а, которым, абсолютно как абсолютно. мне, 53. В общем, конечно, да, ты... и буквально, буквально один пример. Вчера ты. с коллегой подавали значит, заявление, уведомление о митинге. Ему 17 лет. Молодой парень и наш кандидат, будущий кандидат. И был вопрос, да, что слишком он молод, чтобы подавать заявление. Так вот, мы всем хотим сообщить, что по 54-му федеральному закону уведомления на проведение митингов и собраний имеют право подавать люди... 16, 16 лет. лет. То есть, если демонстрация там и а, какое-то там большое действие тогда с 18, во всех остальных случаях это 16 лет уже. И у нас таких людей очень много, и мы этим гордимся. И на самом деле молодежь – это вот то, на что мы ориентируемся, потому что они не видят других возможностей для самовыражения в сегодняшней России. Система им их не предоставляет. Вот если, мы... если кто хочет стать заявителем или помочь в агитации, или помочь в организации этих мероприятий, напишите в личные сообщения в группу партии Парнас. Там есть под аватаркой кнопочка «Написать сообщение в группу». И мы свяжемся с вами, с удовольствием будем сотрудничать в вашем районе, предоставим вам большое количество материалов гитационных волонтеров и прочие материалы, которые помогут вам, собственно, выстрелить в вашем районе. И мы с удовольствием будем поддерживать партию Парнас на муниципальных выборах как информационно. Будем давать, что человек уже сказал, что мы будем и на сайте, и я думаю, бегут не, мы не в, только и... Парнас, будем поддерживать всех там, оппозиционных там конечно, Дим да. Гудков идет, мы будем поддерживать их, мы поддерживаем всех оппозиционных кандидатов, от Навального люди идут, ото всех, мы с удовольствием всем окажем в полном объеме, вот все, что мы должны сделать, мы все сделаем, почему? Потому что нам нужно единение, нужна общая волна, такая волна неприятия всей этой мерзости, которая сейчас по всей России и да. нужно понимать, что муниципальные выборы это очень хороший плацдарм для работы во-первых с населением, во-вторых, для работы с протестным электоратом, потому что это очень хороший инструмент для того, чтобы воспитывать протестный электорат, в хорошем смысле воспитывать, да, для того, чтобы они получали необходимую информацию о местном самоуправлении, о юридических своих правах, возможностях и обязанностях. Воспитывать новых что, лидеров. Конечно, воспитывать новых лидеров, воспитывать людей, которые готовы работать с населением, да, потому что мы знаем большое количество людей, которые которых не устраивает эта власть, но, к сожалению, тех людей, которые сами готовы в будущем работать во власти, их меньше, и это не значит, что их нет, но их меньше. Поэтому муниципальный выбор — это очень хороший институт в первую очередь, и это институт на... вот люди тут уже пишут, некоторые, к счастью, не большинство, но все же пишут, о каких социальных вопросах может идти речь, значит, в нынешних там политических условиях. Нужно понимать, что невозможно говорить о социальных вопросах, не затрагивая политику. Мы говорим о реновации, мы сразу думаем о Собянине. Мы говорим о Собянине, мы, мы сразу думаем о, о Путине, естественно. И да. о Ротенбергах, которые а, здесь именно выгодополучатели. Именно так. И а, такой где, вопрос где любой липасы? можно взять. Такой, такой вопрос басы. можно взять любой. Возьмите, я не знаю, любой а, участок дороги. Вот назовите любую тему, я не знаю, с общественным сортиром где-нибудь, я не знаю, в селе Поповка, Саратовской области. И я уверен, что может быть достаточно длинную, но схему до Путина мы доведем. Как бы это смешно ни звучало, но тем не менее. И поэтому не нужно пугаться социальных социально значимых вопросов, потому что они все равно, так или иначе, все приходят к политическим вопросам. Обязательно не можем не сказать, да, адрес нашего сайта это 2017 2017.parnazparty.ru Заходите на наш сайт, регистрируйтесь в качестве кандидата, в качестве человека, который готовы поставить подписи за независимых кандидатов в муниципальные депутаты. 2017 2017.parnazparty.ru Да, и нужно сказать, что у нас... Ну, надеюсь, если ничего не изменится, надеюсь, выражая надежду, что у нас реанимируется наша... Вторая и уже, наверное, там, третья передача организуется на нашем канале. Вторая передача, это, если кто-то помнит, там, в конце прошлого года была моя передача, в которой мы говорили о в ну, региональных новостях, не только региональных. Так или иначе, я к тому, что вот эта тема с муниципальными выборами, я думаю, она будет достаточно интересна, и мы будем к ней чаще возвращаться, приглашать наших сторонников из Парнаса, из других разных организаций и рассказывать, о ходе региональных выборов, да, муниципальных выборов в разных регионах, поэтому, я думаю, еще не последний раз с вами встречаемся, уверен в этом. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Так, так, вот. ну, и в качестве объявления, ага. что, значит, последнее, прям, чтобы мы на, на такой позитивной волне вышли к новостям, нужно сказать, что у нас прогулка в Москве, и вот много вопросов просто по этому поводу, что с прогулкой, потому что напоминаю, что в Москве 14 числа будет митинг а, против инноваций на проспекте Сахарова в 14.00. Мы всех приглашаем, мы туда тоже придем. Да, мы там будем. В а, любом случае, и поэтому это согласованный митинг. И поэтому вот люди спрашивают по поводу прогулки. Я так понимаю, что Марк Гальперин сказал о том, что прогулка будет, но меняется маршрут. Встреча от Маяковской в 14.05, старт, как всегда. И, значит, до Пушкинской площади прогулка идет, затем поворачивает налево и идет по бульварам до проспекта Сахарова на митинг против реновации. Поэтому, кто хочет, приходите на прогулку из прогулки на митинг. Кто хочет, приходите сразу на митинг. Но, в любом случае, это очень важный момент. На митинге мы однозначно Будем. Ну что, к новостям? Да, вот тут мне написали, значит, Коля утратил я трудоспособность, какой мне смысл дождаться революции, если, скорее всего, что окажусь я за решеткой, найдя в тюрьме предстоящее проф, спасаясь от голодной смерти. А после революции какая голодная смерть-то может вас ожидать? Мы планируем пособие нетрудоспособному увеличить как минимум раз в шесть точно так же, как и пенсии, точно так же, как и по инвалидности различные, в общем-то, выплаты, и вообще пособие все, какие сейчас существуют, да, я думаю, они будут доведены до нормального цивилизованного уровня, потому что те деньги, которые сейчас расхищаются, каким-то образом нужно будет прислать обратно в экономику, а как их, в экономику ввести единственный способ через людей. Поэтому о какой голодной смерти вообще идет речь? То есть это, это исключено. И тут вот люди пишут: не знаю, не в курсе, но как бы в качестве такой интересной заметки говорят, что Стас Белковский женился. Надо спросить, позвонить. Надо спросить. Ну, действительно, вот я загуглил, вроде новости появляются, но мы знаем, что. И очень много такой желтой информации. Это он в Твиттере я бы опубликовал а, сегодня. В Твиттере опубликовал. Да, ну тогда да, поздравляем, да, что сказать. Да, это, да, это, да, это, да, это да. Здорово. Привычка жениться – это хорошо. Не, ну я уверен, что. Да, да. Да температура в Москве стала самой низкой за 80 лет. Ну, я говорю, у меня мистическое сознание, поэтому. Я понимаю, что если 9 мая так штырит, что там снегом все занесено, и сегодня все было занесено, просыпаюсь, все в снегу, город в снегу, ну, я не удивился. Потому что 17 год, и когда говорят, ну, никогда там не было да, в 17-м году революции, да, ну, вот, сто лет не было в 17 году революции, 80. а снега не было 80 лет, да? Ну, поэтому, видишь, революции, может быть, не, не реже снега, но ну, я думаю, что все будет нормально. И вот э, Песков пожелал журналистам поменьше снега в мае. И да, я согласен, побольше революции в ноябре. Можем так э, закончить мысль. В любом да. месяце, в любом угодном для Пескова и неугодном да. месяце. Ну да. Но в ноябре как-то как-то уже привычно. Самолетами самолет, опять до да, проблемы. Значит, в Екатеринбург вернулся самолет, который летел в Анталью. Что-то как-то неудачно все в Турцию. Самолеты летают. Возвращаются то ли птица, то ли еще что-то. И А-321, в общем-то, хороший самолет. Но это модификация а 320 да, да. кстати, самая популярная модификация. Ну, и да, и там... одна из самых безопасных. Да, и там шлепнулся двигатель. И самолет, который вот тоже достаточно безопасный. Ну, по крайней мере, чтобы не сглазить, что не было никаких проблем. С этими самолетами это Боинг 787, который известен как Dreamliner. Да? И там, в общем-то, я так понимаю, билеты стоят очень дорого. И японская авиакомпании, э -э самолет, который тоже, в общем-то, все японские авиакомпании очень надежные. То есть ничего не предвещало беды, что. Называется? И в Братске он э -э приземлился, Исп管. совершил аварийную посадку, потому что у него что-то с движком случилось. Выполняли рейс Токио Дюссельдорф. Ну, что ж, люди спали, да, и в Братске сели нормально. Просыпаться, думают, что мы, наверное, в Дюссельдорфе. Они тут раз и в Братске. Ну, наверное, я думаю, они за эту зону аэропорта не выходили, да. Поэтому. К их счастье да, Можно их поздравить с этим. Не сильно травмировали. Вот тут достаточно большая статья вышла на тему, почему в двух столицах России, ну так вот пишут, уж в Москве и в Санкт-Петербурге сократили военные парады. Нужно напомнить, что в Москве не было самолетов, а в Санкт-Петербурге кораблей. Да, а самолеты полетели в Санкт-Петербург, и, казалось бы, по смыслу корабли должны, должны были прийти в, в Москву, но они не пришли никуда. Знаем мы уже корабль из Питера, который пришел в Москву. Да, и вот тут интересная ситуация, конечно, с этими кораблями. Никто не может разъяснить, почему такое случилось. Мы знаем, что там огромное количество офицеров в начале старших уволено было, у которых были подвержены революционным настроениям. Потом уволили и средний состав, и да, даже фактически младших командиров повыгоняли. А вот почему сейчас это произошло, мы не обладаем информацией. Нет, мы ее... Получим в ближайшее время, но как-то странно, представляете, стоял флот, должен был принять участие в параде. вдруг говорит, там корвет США пришел, ну нужно понимать, корвет США против флота, но ну, это так ерунда какая-то, на веслах. Но да, и... Из-за этого, в общем-то, ни разу флота не снимались с парада из-за того, что какой-то корвет. Ну, ладно бы, корвет пришел. Там сумасшедший командир там объявил, что он не подчиняется там, Соединенным Штатам, Сейчас я с томогавками тут буду разбираться, там кидаться, даже англировать. Тогда да. Но там такого же не было, поэтому как-то очень все странно получилось. И есть некий, некие предположения у нас относительно этого. Почему самолеты не полетели, мы уже знаем. И вовсе не из-за низкой облачности, а из-за боязни, что один из них может прям приземлиться вове на голову. А вот, ну, мы же помним тот случай, когда несколько лет назад тут ту 160 на брюхе Путлер-Капут написали. Да. да. А это же должны были те же самые самолеты лететь. Ну и, и кто ее знает в этот раз, какой капут мог быть. Поэтому, наверное, решили не, не развлекаться таким образом. Зато вот в Усурийске развлекаются сотрудники ДПС. И уже почти два месяца не пускают посетителей торгового центра ⁇ Белая гора ⁇ Ну, это же не сами сотрудники ДПС. Это согласованная акция правоохранители, администрации и так далее. То есть наш соратник Алексей Политиков является владельцем этого торгового центра Белая гора. Его обкопали по периметру также выставили наряды ДПС, которые запрещают останавливаться, всех разгоняют. Они не могут просто тупо не пускать, выкидывать людей, чтобы они не ходили в этот торговый центр. Они вот действуют таким образом. Поэтому мы просим все СМИ э, принять участие в, в борьбе с вот таким беспределом, когда. Вскрывают двери, тащут в тюрьму ни за что не просто Это один вопрос. Да? Но когда это касается бизнеса, который, как они говорят, что ни в коем случае не, нельзя трамбовать там, и так далее. Ну вот вам реальный пример. Так у нас же есть самый классный, этот, как его оппозиционер среди э, самый оппозиционный э, значит среди власти и самый властный среди оппозиционеров уполномоченный уполномоченный по правам бизнеса Титов да его зовут да она, его зовут? Она, обязательно а надо давайте брать. сходим там да. запишемся официально <как> придем, да придем, придем хорошо да и скажем уже оппозиционер вот отлично он же везде говорит я оппозиционер да. же не я придумал правильно пусть работает оппозиционер поговорим с ним как раз заодно посмотрим как он там поддерживает оппозиционер да запрос ну так мы еще хотим предупредить всех тех людей кто этим занимается Губернаторов, тут, Да, очередь. тут два а, нюанса, первый нюанс конечно будет если вы не верите в революцию бог вам судья, но будет обращение в ЕСПЧ и я думаю что тут не 10 тысяч евро будут отсужены а кто будет эти убытки погашать я не знаю, но наверное вопросы зададут определенные люди из Кремля, вам зададут вопросы, а где брать деньги? Наверное, этот будут ваши деньги, ребят. И кроме всего прочего, ну, после революции, я думаю, что все убытки вы эти будете погашать за ваш счет, и не только эти убытки. То есть, есть сейчас хороший вариант, э -э так скажем, ну, стать пятой колонной, да? то есть уклоняться от таких вещей, и в результате, в конце концов, в общем-то, миновать достаточно страшной чаши, вернее, вас минует очень страшная чаша. Если вы хотите ее испить до дна, ради бога, я понимаю, что от Уссурийска до Индигирки не так далеко там или до Колымы, как от Москвы, да. Но все-таки по карте, посмотрите, все-таки далековат. Все Уссурийск на широте Сочи находится а Магадан на широте Магадана. И даже я сравнить ни с чем это не могу. да? Поэтому подумайте, на какой широте вам лучше находиться, на широте Сочи или на широте Магадана. И вчера... И как долго. Мы да. хорошее слово придумали, партизан. Вот По партизанте немножко. Да, по партизанте. А вот сегодня началось, вернее не началось, а уже подошло к концу рассмотрение первого... На, значит, обвиняемого по делу 26 марта Юрия Кулия, это актер, и, ну, конечно, я могу очень долго рассказывать, что произошло, я аж вот шляпу сниму э, ради такого случая. Вот такой жест сделал Кулий, из-за этого его хотят отправить, значит, в тюрьму, там, вплоть до пяти лет, да, то есть это... Э, я так понимаю, расценивано как нападение на сотрудника полиции, хотя нет никаких телесных повреждений, но кому интересно, вы можете почитать на сайте ОВД-инфо, я просто вот акцентирую внимание, да, потому что мы часто говорим о том, что сфабрикованное дело, а мало кто знает, о а чем сфабрикованное, что произошло-то. Вот человек потрогал за плечо очень нежного космонавта, да, и космонавт получил неизгладимые там, повреждения душевные, я не знаю какие, моральные, аморальные. Так или иначе. Неизгладимое обезображивание. Безображивание, да. Моральное обезображивание. Незгладимое обезображивание души. Так или иначе, но все-таки вот эта чушь должна на чем-то строиться. И строится она на свидетельских показаниях. И как бы вы думали, на чьих? На господина Петрунька, если кто-то не помнит. Петрунько, наверное. Петрунько, ну я уж не знаю. Петрунько, это как болезнь звучит, Петрунько. Это активист-серба, который был... Опознан, как нападавший на Алексея Навального. Теперь он еще и здесь вылез. Оказывается, он еще и лжесвидетельством занимается. Странное дело. суд сегодня как раз... Суд сегодня был, но его, его перенесли. Отложили. Его перенесли, абсолютно верно. Что вы про Петруенко можете сказать, Вячеслав? Петруенко. Ну, Петруенко, мы... я уж не знаю, как его назвать. Что можно про него сказать? Ну, если вдруг с ним... Я человек такой, знаешь, жалостливый, но если с ним что-то случится, мне его не будет жалко. Петруенко как раз относится к той категории граждан, которых мне не жалко. Почему-то я не знаю. Нет, вот я, честно говорю, многих нодовцев я жалею, но по причине того, что они там как-то не в себе. Да. С другими я готов даже разговаривать, потому что они прислушиваются, они слышат. Ну вот с такими, ну это... Как бы люди, которые выполняют не по зову души что-то, ну да, бывают какие-то припудренные, они там э, по зову своей больной души что-то там выполняют. Этот человек, я так понимаю, ну, агент и, и работает на спецслужбы, и это совершенно очевидно, если он является по этому делу э, лжесвидетелем. То есть его же не могли просто так пригласить. Это совершенно очевидно, потому что его никто не ловит. То есть его должны давно уже содержать в застенках в связи с нападением на Алексея Навального. А он ходит по, по судам. И там послед... Ну, представляешь, он к следователю пришел и дает показания к тому самому, который должен тут же его задержать, да, отвести в суд. И потребовать меру пресечения из братьев, ну, да, судьи такую-то. Ну, хотя бы э, домашний арест, да? Ну, и активисты Алексея Навального, ну, хотя, наверное, в данном случае не совсем правильно, просто интернет-активисты, так их назовем, э, нашли э, закрытые альбомы вот этого Петрунько, э, в которых, э, значит, есть фотографии, где он находится в погонах. прям в погонах, уж я вот не разбираюсь в погонах, что это за погоны. Ну, наверное, полицейские. Поэтому либо он бывший сотрудник полиции, либо действующий сотрудник полиции. Если у него даже форма и погода есть, то, видимо, это даже, даже официально. А да. может это фетиш такой у него? Дырка ну, не, сотрудников не, не полиции. Не знаю, может да. быть, да, как-то урок. А может он специально да. вот это делает, чтобы как защитить его там, чтобы против Навального? Там. Ну как, он идет свидетелем там, по этому делу. То есть он будет попадать теперь в программу защиты э, свидетелей, ему отрежут половые органы, пришьют новые. Ну что да обычно у него делают? У там, наверное, и нету их, поэтому отрезать тоже. Все может быть. Но я не знаю, попадает он в программу защиты свидетелей или нет, но я половые думал, органы в безопасности новый, его Новые ему пришьют на лоб. Как минимум это красиво. Как минимум, потому что это красиво. Алексей Навальный рассказал о получении загранпаспорта после письма в Кремль. Да, он сказал, что написал письмо главе администрации войну. После этого ему выдали за паспорт, но вот э, Песков рассказал о том, что это не имело никакого значения. Они переслали в Мвд, и МВД они там самостоятельно уже принимали решение. Вы верите, что можно прислать письмо в МВД и за сутки дадут за гранд-паспорт. Ну, это обоссаться. Я извиняюсь Мы за выражение. Письмо, это что, за, дурака? за дураков, что ли, держат? Это вообще о чем речь-то? Ну, они уже как, как бы, ну, хоть правдоподобные что-то сочиняли. А здесь они сочиняют нечто такое, что этому не поверит никто никогда ни при каких обстоятельствах. А у меня появляется ощущение, что они специально держат таких сочинителей, которые сочиняют специально неправдоподобные вещи, чтобы вообще никто не верил. То есть, вот берешь даже самого слабоумного, он говорит, что ты в это веришь? Он говорит, нет, не верю. То есть, и, и тогда все. Наверное, да? у них вот есть фокус-группа слабоумных, которые им говорят, вот, вот, вы в это поверили? Он говорит, да, Нет, парень, не годится. Давай, по Подумай, как сделать, чтобы вот эти слабоумные нам не поверили. Все, слабоумные говорят, мы вам не верим. Ну, значит, прокатывает нормально, значит, запускает. Почему, я не знаю. Зачем они это делают, это необъяснимо. Вот сторонники Навального заявили, что в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье реабилитации нацизма» за публикацию, в общем-то, «Фотожабы» где э, зеленкой измазана родина-мать, но рука... нереальная родина-мать измазана зеленкой, а это сделано в фотошопе «Лицо и рука». И вот за эту фотожабу якобы возбудили уголовное дело, так или не так, я не знаю, но похоже, что так, потому что дело, как Сережа мне сегодня утром говорит, э, дело Сколовского закончилось, ну, то есть такой дебилизм закончился, ну, невозможно же без дебилизма. Вот, говорит, посмотри, что сделали, возбудили дело о, за реабилитацию нацизма, потому что кто-то фотожабу с синий, с значит, родиной матерью опубликовал. Ну, то есть, чистейший маразм Если все это подтвердится Я не знаю Вот этих людей, которые это делают Их даже вот на Индигирку и Колыму страшно отправлять Они там кого-то укусят Все будут такими же их Надо в дурдом прям немедленно тащить прям, я не знаю, на аркане Держать там на вязках Ну под теми препаратами Которые в настоящее время запрещены Но в советский период очень хорошо лечили нет, ну и нужно понимать, что сейчас вот идет эта волна, и это ни для кого не секрет, с обысками. То есть, если да. еще там несколько месяцев назад мы не слышали ни про какие обыски ни у кого, то теперь возбуждают вот такие идиотские, абсурдные уголовные дела, по которым теперь опять можно прийти, например, ко мне, так же, как это делали по событиям 26 марта в Москве. И вы мне скажете, а какая, какое отношение? Ты же не был в Волгограде. Так я и в Москве не был, но, однако, это не помешало у меня провести обыски, изъять там очень много вещей. Поэтому вот сегодня уже прошли первые обыски в Волгограде по делу о реабилитации нацизма. Непонятно, что еще надо в данном случае сделать. Зеленку ищет или родину мать или фотошоп с помощью которого это делали не знаю но конечно это очень не смешно потому что это но ну, репрессивная система для нас для всех понятно угу. Жит, житель Челябинска получил три года за репост да интересная тоже такая тема но в продолжении дебилизма, который здесь происходит то есть Приверженец, как пишут, националистических взглядов, сделал какой-то репост, из-за которого по 282 статье его отправили за возбуждение ненависти. Причем совершенно непонятно, что он там сделал, потому что а, ну, Материал. если да, ты сделаешь этот репост, то тебя самого также посадят по 282 статье уникальная совершенная вещь. Еще более уникальная вещь, это так, лирическое отступление. Полтора года назад, или уже, наверное, почти два года назад, приняли закон о том, что СМИ не могут писать о детском суициде, если вы помните. То есть нельзя писать, кто это сделал, каким образом, когда, при каких обстоятельствах и так далее. Была очень резонансная новость газеты «Родной город», в которой я, кстати, на тот момент работал, о том, новость была со следующим заголовком Кое-кто сделал с собой кое-что, кое-где и кое-как Прям такая новость была, если, очень популярна была да, если, как это, кто-то кое-где у нас порой да. да, да, да, вот это примерно так же И она была безумно популярна, эта новость она Вот это вся новость была И среднее количество просмотра на сайте родного города было примерно полторы тысячи Эту новость просмотрели больше трехсот 300 тысяч человек. Я помню, что я тогда был в Костроме, и рядом со мной стоял Алексей Навальный, тогда еще мы не были знакомы, но мы сейчас не то, чтобы очень знакомы, но тем не менее. Но он стоял рядом со мной, и он читал вот эту новость, хотя я работал тогда в этой газете, то есть это вот, ну, очень широкий резонанс она имела, поэтому вот тут тоже к вопросу о репосте, за репост репоста можно попасть в тюрьму. И вот тут мне пишут, Слава, возглавишь воздание в первых рядах. Вы знаете что я могу сказать, но ну, я всегда с большим уважением относился к строю, которым шли гоплиты да, ну, в Греции и считал, что очень рационально там все построено у них. Вот в первых рядах шли всегда такие, как я. Почему? Потому что такие, как я, не жалко. Ну, э, как бы, репродуктивную вроде функцию выполнили, ну, или почти выполнили. Ну, в основном, к этому возрасту, все уж выполнили. Давайте говорить откровенно, да. Умнее человек уже не станет что-то реальное обществу дать, Сверхценное там он не может, поэтому и ставили таких, как я, в первые ряды. Дальше ставили тех, кто ну, помоложе и помощнее. Почему? Ну, потому что этих первых выносят, а остальные вроде как должны ну, победить. Ну, поэтому, конечно, да. Ну, это логично, а как же нет? Что же мне вот этих пацанов что ли поставить? Нет, конечно. В Самаре оштрафовали Сталина за требования отставки губернатора. Сталина на них нет. Да, надо Сталину фотографию показать, которого на них нет. Вот Сталин Самаров. Как вы думаете, член какой партии э, не, Ну стать? понятно, КПРФ, это, это даже можно и не спрашивать, но в, вопрос такой, вот э, все, все пугают. Вовочку, вот э, потрясающая ситуация, он всего боится. Э -э, имперцы с своими имперскими флагами пугают, коммунисты с красными флагами пугают, фашисты пугают, и фашизды через Д тоже пугают, все пугают, блядь. ну, ну что он такой пугливый-то, вот, кто, вы мне скажите, вот нодовцы там бегают, и себя провозглашают его сторонниками нодовцы, вы тоже его пугаете. Почему вас и, и также пытаются отодвинуть постоянно отовсюду? Нет ни одной силы в России, которая бы не пугала Вову. Ну нет, ну представьте, вот потрясающая ситуация. Единая Россия та пугает Вову. Любая сила Вову не пугает только бессилие. То есть, и когда он видит полное бессилие, Тогда он вроде не боится, но это тоже его пугает, потому что, блядь, еще внешние враги, Госдеп, там, и, хаббат. ИГИЛ, Хабат, не знаю, там, кто угодно Хаббат. да. Нам тут прожужжали все уши. ИГИЛ там, и так и далее. Представляешь? То есть, и это его пугает. А как же? За всех, за всех сторон враги, знаешь, нужны внутри... Сторонники должны быть сильные. Они начинают усиливаться, сторонники, он их начинает разгонять. Ну, потому что ему страшно, они сейчас усиливаются, его выгонят. То есть, потрясающая ситуация, я, я не представляю, как ему спится-то. Тут напротив меня сидит Эдик Бабуджанян, и он какое-то время назад, поправь меня, если я не прав, хотел вступить в масоны и говорил, куда нужно... Да почему? Он сейчас, я думаю, не против. Они тебя что еще не взяли? А все, Вы вот. Делаете? эти, кого а, а да, Я и... хочу вступить я, я в Хаббат. Придумал с и Нет, Класс, ну, что, я придумал, Интересно, и... я, я хочу вступить в хабат, потому что про него столько слышал, но никогда не видел. Вот я пролил свет на хабат, примите меня в хабат, пожалуйста. Зачем? Не знаю, что для этого нужно сделать. Ах, если... чё, я? Чё... Нет, да, я вот, если, если вот не это, то я на все остальное не Экс-сотрудник Следственного комитета подал в суд на ФСБ. Игорь Степанов значит, подал в суд за ФС... на ФСБ, так как хочет узнать, почему его отправили в Грузию во время войны в августе 2008 года. И, в общем-то, до достаточно разумные вещи он говорит. Кроме всего прочего, он подал в суд на Дмитрия Медведева и на Собянина, отказавшихся от мандата в 2016 году. Он считает их, ну, мягко говоря, мошенниками. И, в общем-то, я с ним абсолютно согласен. Так что молодец. Игорь Степанова надо пригласить Вы к нам эфир, на конечно. передачу, да, чтобы он рассказал подробнее свою позицию. Мы тогда не будем останавливаться как-то на этом подробно, да, пока его не пригласим, очень интересная тема, и как раз это вот тот саботаж, про который мы говорили, то есть замучить их систему, замучить исками, замучить обращениями, чтобы они постоянно что-то там писали в ответ. Таджика арестовали в Былахне за призывы к терроризму. Да, ну я так понимаю, что таджик что-то писал по-таджикски в этом, ну там где-то в социальных сетях. Я вполне допускаю, что может он и по-русски что-то писал, но он мог даже не понимать, что он пишет по-русски через Google переводчик там переводил. Поэтому очень смешно. Вот представь, насколько... Хорошо, у них все поставлено, то есть они берут таджика, причем их каждый день, обратите внимание, берут пачками и просеивают через сито. А сито это выглядит приблизительно так, то есть ему говорят, там, ну как я помню, мой напарник, я извиняюсь, процитирую, он когда пытался расследовать поджог дома, он каждого, кто заходил, каждому, кто заходил, говорит, ты хуила дом поджог. И человек так: нет, не я. Он, ну ладно, иди. Следующем. Точно так же я думаю с таджиками, с этими. То есть, он говорит, ты да террорист. Он говорит, нет, не террорист. Ну ладно, иди. Ну, кто послабее там, раз дал пенку, ага, все, террорист, давай признательные показания. И все. То есть, единственное, я так понимаю, доказательство терроризма это то, что в ходе допроса он признал свою вину. Я отверставляю, вот эти вот, кто его допрашивает, они же тоже признают свою вину, же они понимают, как, в общем-то, это происходит. Если кто-то думает, что это происходит как-то цивилизованно, то он глубоко заблуждается. Это абсолютно не нецивилизованно происходит. Меня другое интересует, вот тут сидит юрист у нас, Игорь, ты меня поправь, потому что я в уголовном праве ничего не понимаю, вот я загуглил и хочу задать вопрос. Есть понятие категории преступления, да, то есть э, там тяжкие преступления, там средней тяжести, небольшой тяжести и так далее. И вот человека засунули в СИЗО. Я так понимаю, что просто так взять человека и засунуть в СИЗО его нельзя. Для этого должны быть основания. Да? И Но он... же признался, что он ИГИЛ и так далее. И все... Нет, так секундочку. Его же не обвиняют в том, что он ИГИЛ. Его обвиняют за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Я загуглил, еще раз подчеркиваю, я это не знал. Это статья 205.2. 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. И по первой части, по которой его, я так понимаю, судят, значит, его могут закрыть на срок значит, до трех лет. И вот я открываю категорию преступлений, статья 15 Уголовного кодекса, и читаю, что преступления небольшой тяжести признаются умышленные там неосторожные деяния, за которые, значит, максимальное наказание не превышает трех лет. То есть это, это, даже, это даже не средняя тяжести, это небольшой тяжесть. И какой смысл помещать человека в СИЗО за незначительное в данном случае преступление? Ну как, какой, какой смысл? Для того, чтобы... 108 УПК, там на сто процентов основанием для избрания мера пресечения, виде заключения по стражу, явилось то, что он не является гражданином О. и не имеет постоянной территории Российской. Да. Окей. И, я, и, я этого не знал. Да я и кроме расскажу. всего прочего я сегодня засуну сезон начнет упорствовать. Не, ну если его не засунут в СИЗО, его не допросят так, как им надо, а ну знаем, да. как им надо допрашивать, да? Вот тут на... написали, не знаю, что это Купцов Мальцева люто ругал, обзывая провокатором людей голым пузом на штыки. Кто такой Купцов? Без Круто. Мы но не знаем, мы не знаем, да, который дядька... за Союз. Он такой старый, дядька. У там... него, когда футболку снимаешь, пузо не голая. Да, Не, я, чтобы было понятно, вы на штыки, на чьи штыки мы голым пузом толкаем людей, на чьи штыки? На штык Путина? Ну, штыки-то разве не у людей в руках находятся, а? Вот что у человека, у этого купцов в башке? Вот тот человек, который, у которого в руках штык, он не такой же, как мы. Он живет в другом мире, у него другая мама, она получает другую пенсию, у него другие дети, они ходят в другой детский сад. да? Че он несет-то, если вот, я не знаю, кто это, но, но сказать такую глупость, чтобы разделить на «они» и «мы». Кто такие «они»? Они, те-то собачек в самолетах возят, все остальные – это «мы». Понимаете? Все он остальные «мы». Себя, он изначально себя дистанцирует, говорит, это «ваша страна». Ну да. Это «вы русские». Это «вы идиоты». Он так и говорит про это. Он сразу же изначально себя отделяет. Ну что, я не знаю. Я не отделяю себя от народа. И поэтому для меня и те, кто сидит в тюрьме, это «мы». И те, кто их охраняет, это «мы». И те, кто, с со штыками, и те, кто с голым пузом, и все это «мы». Вот такие «мы», Да? Как в той антиутопии, да? Ладно. У 25 воспитанников и 8 сотрудников детского сада в Петербурге, подчеркиваю, нашли кишечные инфекции. Ну, это будет продолжаться, и сейчас чем вот холодно, ладно, вот, чем теплее будет становиться, тем будет становиться хуже. Мы об этом говорили, и... Страшно. А вот в трех районах Крыма введен карантин из-за африканской чумы свиней. Я так понимаю, что, в, в наверное, в каких-то этих районах Крыма, а, наверное, там Саша Вор свои эти а, свинарники стал а, строить, да, поэтому, да. Не, вернее, построил, и, и уже они начали работать. Поэтому вдруг там чума свиней, сейчас у граждан будут все этих свинок отнимать, убивать, и, и говорить, что там карантин... И, в общем-то, другого объяснения нет. Минск обвинил Россию в нарушении договоренностей из-за сертификатов ЕАС. Евразийский Говорит, экономический Мы, сертификат. те, кто охраняет, это не мы. Да ну как не мы? У нас полстраны сидит, полстраны их охраняет. Ну что говорить-то? Вся страна – тюрьма, лагерь, огромный лагерь. Эти, никак мы из этого лагеря не вырвемся. Нет. Да, не вырвемся никак. Надо вырываться из этого лагеря. Ну его нафиг, уже он замучил. Мальцев – провокатор. И кого я провоцирую, интересно? Чего в башке у людей? Я -то. Да, Провокатор, конечно, Это да. Если рассматривать... С точки зрения той, медицины. которая, да, нет, с точки зрения той, да, и медицины, и, и того, Ритиария. когда, да, это слово было впервые употреблено в качестве ретиарии, да, то есть провоцирует, чтобы вызвать ответную реакцию. Минск обвинил Россию в нарушении договоренности из-за сертификатов Евразийского экономического союза. Да, ну, можно даже вот в данном случае не разбираться, но понимать, что... Отношения с Белоруссией ухудшаются. Причем, там, когда Лукашенко говорит: какой там замечательный мой самый лучший друг Путин, я там его люблю, там туда-сюда. Но и потом несколько часов претензий. То есть, два слова какой, он офигенный друг, да, и несколько часов претензий, и как они могли там белорусскую продукцию завернуть, и как они могут нам на газ такую цену и так далее, и так далее, и это вот и из этого же ряда вещи. Лукашенко не так давно заявил в интервью о том, что если бы Навальный появился, так скажем, не появился, в смысле приехал, а в смысле родился бы в Беларуси и вел бы аналогичную деятельность в Беларуси то он бы не стал его сажать, а дал бы ему государственную должность. Верите в это? Не верю. Не верю. Не верю. Вот. И тут спрашиваю, когда будет забастовка энергетиков. Да я бы с удовольствием хотел спросить у энергетиков, ребят, когда у вас будет забастовка, а также будет у работников железной дороги и так далее. Я думаю, что, наверное, незадолго до 5-11 они должны начаться. Ну, как, как минимум в понедельник. То есть, если 5-11 воскресенье, то в понедельник... А это какое будет число это будет 2 30 до да, 30 октября они должны как раз и начаться эти забастовки в том числе энергетики обязательно обязательно железнодорожники до да ну потому что стачки и забастовки это предвестники то есть если все по плану пройдет, все будут бастовать как положено, то 5.11 останется только фейерверки сделать, потому что этих людей здесь уже не будет. Ни Вовы, никого из этих, потому что останется только кому забастовать. Ну, военнослужащим, спецслужбам и, и правоохранителям. А дальше все, в общем. То, то есть очень четко нужно понимать, как, как сделать чтобы не было кровопролития. Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации. О, как. Представляешь, это же больно... Вот это... Асаду? Да, конечно, это сверхнаглость, представляешь. Да, такой. В детстве, я помню, э, спрашивают, что такое сверхнаглость. Такая загадка была. Там сверх шум, сверхнаглость, сверхнаглость, страх, жену сосед, да, а сосед поставить на шухер. Вот приблизительно Асад занимается тем же самым, да. То есть у него э, перебить весь свой народ, а потом сказать, слышь, а компенсации, это как Бернард Шоу, да, или кто, или Марк Цвен? Бернард Шоу говорили, что как же, вот погуглите, что не наглец. Ну, что-то какое -то, типа этого слова, это тот, кто типа наглеца, это тот, кто убил всю свою семью и просит у суда снисхождения, потому что он сирота. Вот это, вот это приблизительно то же самое. Перебил кучу народу, а потом говорит, смотрите, какие потери у нас. А давайте многомиллиардные компенсации нам. Нифига себе. Вот это молодец. А кто ответит, Вячеслав? Ну как кто? Ну коалиция, там, которая бомбит, бомбит, я не знаю. Ну, может быть Игил еще. Кто-то еще. Что случилось? Что у тебя случилось? Но. Так, вот. Бломберг э, сообщил, что Саудовская Аравия вложит 40 миллиардов в экономику США. Удивительная вещь. Саудовская Аравия почему-то не хочет вкладывать в экономику, в путинскую экономику. Так мило они беседуют, такая прелесть, но путинскую экономику не хочет вкладывать. Не то что 40 миллиардов, 40 долларов не хочет вкладывать. Удивительно. Открытие авиасообщения с Египтом снова отложено. Ну, в общем-то, этого, этого и следовало ожидать. Потому что, на самом деле, кроме каких-то общих вещей, есть некая частная вещь. Путин очень сильно боится... Повторение вот этого самолета uh -huh. над Синами, жутко боится. У него патологический страх против этого, потому что он понимает, что дальше будет очень серьезное недовольство. Он таким образом, то есть, не летая в Турцию, не летая в Египет, самолеты, значит, рискуют, по его мнению, меньше. А соответственно, вопросов по Сирии будет меньше, если не будет терактов. Да? Но теракты могут случиться, и, в любом и да, в любом, хоть, хоть в Гамбург полетят и случатся теракты. И в Гамбург, кстати, наверное, даже и вероятнее Вероятнее, больше. да. А, и нужно понимать, что вот эта ситуация, которую мы подчеркиваем, что уже второй или третий, по-моему, третий самолет э, не вылетает именно в Турцию. да, У -у -у. То Сначала сухой суперджет, и мы сказали, ну понятно, это же суперджет, он вообще не должен летать. А теперь это уже там Боинги да и э, Аэрбасы очень надежные самолеты, поэтому, может быть, это тоже такой звоночек в определенной степени? Разбл... Разоблачено дистанционное покушение на Ким Чин Ына, то есть там целая какая-то засада, посол КНДР в РФ рассказал историю, но и в нее, нее, да, нее да. так же можно верить, как в полет на солнце и в победу сборной КНДР на чемпионате мира по футболу, про которую рассказывают. Вот. Так он говорит, что там были завербованные граждане за 20 тысяч долларов, очень сильно напоминает это оплату оппозиции да, mm -hmm. которых я всю жизнь слышу про оплату оппозиции, ни разу ни копейки не видел да. а здесь вот 20 тысяч долларов якобы э, обещали кому-то заплатить за убийство Ким Чин Ина и убить его должны ровно так же были, как он убил своего братца то есть какой-то химии да, в морду плеснуть, но у них они ничего нового же не могут придумать. И поэтому как бы и ЦРУ вроде должны также действовать, как они нарисовали, они же не могут придумать что-то другое. Вот. И вот в результате значит теперь обещают всех, всех найти бритвой по горлу. Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи. То есть везде он хочет поспеть, так и вот и, и там, в этом конфликте, э, разводящим быть, поучаствовать. Ну, чтобы всех опять переиграть. Да. Че? помощник президента Российской Федерации рассказал о деталях визита Путина в Китай. Ну, какие детали он Ушаков, ничего не рассказал. Он рассказал, что Путин поедет на форум, и там будет встречаться с Идзиньпином, и там, наверное, с генсеком ООН, и вообще все, все там будет прекрасно. Посмотрим. Ну, вы понимаете, каждая поездка в Китай это что-то в своем клювике. Путин вырывает своим клювиком что-то из России и уносит в Китай. То есть, все его полеты в Китай, это перенос туда чего-то нашего. Да? То есть, ни одного пустого полета. Обратите внимание, если Путин встречается с турками, значит, что-то от нас убывает, а в Турции прибывает. Если в Кита с китайцами, то тоже. Это вот, ну и с Ираном. Вот три страны встреча с лидерами, которой нас обезжиривает и достаточно сильно. И вот говорят, что Путин встретится в Пекине с президентом Чехии Милшем Земаном, но ну, это не сильно нас обезжирит, так это, как для румынских пограничников хватит несколько медалей за спасение утопающих. Так что для Земана тоже, в общем-то, я думаю, что стола и выпивки будет достаточно. И Китай начнет закупать в США, газ и говядину. Странная ситуация. Но ну, с говядиной это ладно, а газ-то вроде как Путину обещали, что будут закупать в России. Но, газ, мяс... Да, не срослось. Не, говорит, не срослось, понимаешь, там газ мы вроде обещали покупать. Ну ладно. Это, это, мы у американцев будем. Да, да и вот про э, теле не теле, телефонные переговоры. Мы уже поговорили. Вот Путин и Аббас по телемосту открыли центр культуры и спорта в Вифлееме. И как вы думаете, на какой улице, никогда в жизни не догадаетесь, в Вифлееме открыли центр культуры и спорта Путин и Аббас? Ты меня заинтриговал. На улице Путина я не шучу. В Вифлиеме есть улица Владимира Путина. Нет, я не прикалываюсь, серьезно, улица Владимира Путина где Владимир Путин и Аббас по телемосту открыли Центр культуры и спорта. Нифига себе. Я больше удивился только, если бы на улице Мальцева в Улица Путина в Вифлееме. Да, ну, конечно, Вифлеем, Вифлеемская звезда и Путин. Ужас, конечно. сделать улицу общественных туалетов. Не, ну там же определенные сектары отдают разным конфессиям. Вот по РПЦ отдали, они эту улицу назвали. В честь Святого. Да, за, в, в честь своего Святого. Помазани Самое же. главное, на чьи деньги построили. На деньги частных лиц. Администрации президента. Администрации федерации. Узбекистан и Китай подписали ряд двухсторонних соглашений. Теперь Узбекистан будет, вернее, Китай будет э, основным партнером Узбекистана, судя по всему. Так что, ну, опять вот э, Путин всех переиграл, Привет. да. Трамп уволил главу ФБР в связи с отказом поклясться в верности, тут пишут вот. Ну, это причем не российские, это западные СМИ пишут, американские СМИ. Представляешь, он, наверное, на крови клясться, заставлял землю есть, а тот, а тот отказался. И Трамп предложил отменить регулярные пресс-брифинги ради точности информации. Но он сильно не любит информационный мир. Вот Парадокс. Трамп стал президентом благодаря информационному миру. Да? И он пытается с ним бороться, потому что он все-таки человек старой формации. Он не может в себе это победить. И пытается какую-то секретность вводить, которая ну, уже все события доказали, что никакой секретности быть не может. Дональд Трамп писал указ об усилении кибербезопасности правительства. Это как раз то, о чем я говорю. Mm -hmm. То есть э, все засекретить, все спастись от э, информационного мира. Ничего сделать нельзя. И СНН узнал об угрозе взрыва на борту самолета Трампа, в общем-то мог воспламениться и взорваться в воздухе самолет из-за механиков Боинга. Интересная такая вещь, да, вот у, Пу у Путина все нормально, у Трампа, видишь, как все, все плохо, а у Путина как все хорошо. Депутат Рад заявил об оплате Киевом встречи Климкина и Трампа. Он сказал, что 400 тысяч взяли за встречу Климкина с Трампом. Вполне допускаю, что кто-то взял там, развели как, а как лохов. да. Ну, Интересно, Лавров за встречу с Трампом сколько заплатил? Мы вот поговорили о том, что кибербезопасность и там, США все предлагает закрыть, запретить и так далее. Уж до чего у нас все закрыто и запрещено. А СМИ вот буквально перед началом нашего эфира за несколько минут резонансная новость о том, что... Крупная вирусная атака на внутренние системы МВД России, сразу, сразу в нескольких регионах. Сначала сказали о том, что обвалили сайты МВД, и казалось бы, ну и хрен бы с ними. И вы хоть раз заходили на сайт МВД, например, в Саратовской области? но я очень часто заходил, но не, не важно. А потом оказалось, что там еще были точечные атаки на э, персональные компьютеры ряда э, чиновников из МВД. Поэтому, возможно какую-то информацию получили, возможно, не получили. Будем следить за развитием этой ситуации. Я спрашивают, не могу понять, вы за социализм или капитализм. Вы никак этого не поймете, потому что я против социализма и против капитализма. Вы понимаете, эти вещи совсем из другого мира. Они из, начала, из конца 19 и начала 20 века. Ну, когда была первая социалистическая революция проведена, да, она была проведена в 1871 году, 18 марта называлась она парижской коммуной. А до этого за сто лет почти Великая французская революция была, ну, за 90, скажем так. Вот, и поэтому мы против таких вещей. Тех вещей, которые уже канули. И вернее, еще не канули, но уже ныряют в лету. Мы за будущее, а будущее информационное это информационный мир. Да. А Трамп заявил, что Россия смеется в кулак, наблюдая за расколом в США. А чем плох социализм? просто? А социализм неплох. Социализм умер. Социализм это, это 20 век. Все. Он ничем не плох, он хорош для своего времени, все, его нет, забудьте. Ну как вы мне скажете там, допустим, там чем плох Ленин? Да ничем не плох, просто он мертвый лежит валяется в мавзолеи вот и а все. Так а так классный, Стали, что какие что, вопросы, там, да, или там. Чем плохо там Авраам Линкольн, да классный, да, там или Бенджамин Франклин, вообще молодец, он на 100-долларовой бумажке так хорошо выглядит, но их нет, этих людей, нет их идей, вернее, идей есть, но они старые, все, и, и надо прекратить и про эти измы вообще вспоминать. Нужно вперед двигаться. Че? В кулак цепьются да. в России. А, да, Трамп заявил, что... Россия смеется в кулак, наблюдая за расколом в США, и вдруг, вот представляешь, на фоне этого Лавров говорит. Это после встречи. Он говорит, что в России в кулак смеются, а Лавров рассказал о настрой Трампа на нормализацию отношений с РФ. Ну может быть такой человек после встречи, выходит говорит, там в России смеются в кулак, потому что мы у нас тут раздрая, демократы козлы туда-сюда, а Лавров говорит, да он вообще за нормализацию отношений. Конечно, он за нормализацию, только он об этом даже не думает. Он думает о том, какие там разборки между своими. И Россия для него в любом случае это такая разменная монета, такая э, как бы карта, которую он сыграет в ту или в другую сторону совершенно спокойно. Все будет зависеть от того, как ему нужно сыграть. Да? Так... Вот различные СМИ рассказывают, что Су-30, но ну, в некоторых вариациях Су-27, я так понимаю, что это Су-30 все-таки, потому что ну, как бы, они сильно ничем не отличаются, визуально точно не поймешь. Вот, и этот самолет подлетел на расстояние, как вот американские СМИ пишут, около 7 метров к американскому разведывательному самолету p 8 «Посейдон». Но это не старый «Посейдон», а новый «Посейдон». Это новый «Посейдон». Да. А, нужно понимать, что это на базе «Боинга». И я да. не очень понимаю, почему его все назвали разведывательным. Это противолочный. Да, 737-й. Он выполняет разведывательные да. функции, потому что там 16 операторов да. сидят. У них там куча всяких интересности, они могут что хочешь прослушивать и могут и, и, как бы глубины прослушивать и все вокруг, они могут бомбы кидать, могут торпеды кидать, могут, в общем, 737-й Боинг, который сделали военным, нагрузили кучей аппаратуры и всякой этой, всячиной начинили, в общем-то, я думаю, что очень серьезная машина, потому что выпущена недавно, и, в общем-то, там как бы, если сравнить с теми «Орионами», которые летали до сего момента, ну, это как вот у нас Ил-38, ну, приблизительно то же самое, сейчас прорыв, новая, новая техника появилась. Многие могут сказать по поводу базового самолета, что «Боинг-737», ну что, вполне надежный самолет. Проверенное время. Да. Ну и нужно сказать, что вот этих П-8 новых, их достаточно мало. То есть вот этот Су-27, тот пишет, вот мне понравилась формулировка, пишет о том, что, значит, экипаж американского самолета заявил, что, ну, отметили, что взаимодействие двух воздушных судов было безопасным и профессиональным. То есть я предполагаю, как летит Су-27 вид какой-то странный самолет, говорит, что за самолет, пойдемте посмотрим, подлетает поближе, говорит, а, это, это П-8, ну, не видели, ни разу такой пирас увидели и полетели дальше. Это, конечно, шутка, но просто их реально редко найти, то есть это надо еще постараться, чтобы их где-то там поймать. Вот мне интересно, тут пишет Шарий Мальцева Лошит, ну, это я понимаю, что кто-то там вкидывает. Вот насчет того, что Лошит, я скажу один раз и больше не буду повторять, потому что я ни разу не смотрел этого шаре, ну, как кто-то что-то не включал, там, три секунды, он мне сильно не интересен. И когда пытаются сравнения какие-то проводить, сравнения нужно, как кто-то сказал, что в женщине интересно ее прошлое, а в мужчине будущее. И когда рассказывают про прошлое там шаре или Мальцева, ну, наверное, не интересно. давайте поговорим о будущем. В Шаре может стать президентом хотя бы Зимбабве? Я не говорю про Украину, но хотя бы Зимбабве может стать. Амальцев может стать президентом Зимбабве. России? Может? Конечно. Поэтому вот есть вещи не одного порядка, поймите. Поэтому давайте на этом тему... Шариев, всяких закроем, она абсолютно неинтересна, там лошит. Пусть приезжает ко мне в Лохина и лошит. Лохина показывает, кто есть кто. Ну да. ПВО Россия засекла над Черным морем стратегический беспилотник США. Ну да, видишь, вот помимо того, что там еще э, э, этого «Посейдона» запустили, тут еще и стратегический беспилотник. Нужно понимать, что стратегический беспилотник – это не вот это вот то, что… Э, вот когда говорят про беспилотников – то, говорит, а вот в России тоже много их, там такая фанерная фигуля налетит, какая-то такой с кордовым каким-то, с резиновым каким-то моторчиком, кордовая модель такая на веревочке. Нет, это тяжелый беспилотник, тот, который, в общем-то, может выполнять стратегические задачи. Минобороны России э, вводят наименование уда ударных для лучших бригад. То да, вот представляешь, бригады. будут ударные бригады и безударные. Это как? Это как вот ударные и, и ударяемые. И, да, это, причем это какой-то вот генерал-лейтенант Иван Бувальцев, надо посмотреть его послужной список, потому что у этого спасателя главного там процентов 80 в, в, в, наверху служат те, кто там откуда-то пришли я не знаю из министерства финансов откуда-то там из министерства иностранных дел они там главные И вот представьте себе понимание должно быть что вот наиболее боеспособные соединения это будут ударные а наименее боеспособные значит не ударные нужно понять что ударные тактическое или даже оперативно тактическое понятие то есть ударный это та структура, не которая наиболее боеспособна, а которая для наступательной операции, стратегической там какой-то наступательной операции, готовится изначально. То есть, если это какая-то оборонительная операция, это одним один уровень подготовки. да? Если наступательный, это совсем другой уровень подготовки, не, не значит лучше. Вы понимаете, иногда оборона это более серьезная вещь, там как оборона Сталинграда, да, чем наступление. То есть, оборонительную операцию считают там, в Сталинграде более шедевральной, да, чем наступательной. Ну, и вот... Они пытаются нам тут втюхать это понимание шойгу, да, понимание оленевода, как, какие должны быть бригады ударные. Это где люди умеют своими ногами ходить и ударять. И, и, и неударные, которые просто, ну, какие-то вот, сидят да, сидят просто сами по себе такие, бежать не могут, боятся то ли, то ли оружие у них там плохое, то ли спаяние сносили. Странное вообще понимаю, Ну, это показатель того, что люди задач даже не понимают армии. Просто даже чисто задач не видят, как, какие армии должна выполнять задачи. Строительство Крымской трассы Табрида обойдется в 140 миллиардов рублей. Ну, нормально, а что, почему нет там? Вот Ротенберги опять будут строить, опять Ротенбергам еще 140 миллиардов. Им там что-то не додали, теперь здесь вот будут. Насчет трассы, я не знаю, будет ли она построена, но 140 миллиардов, я думаю, освоены будут. В ближайшее время, может быть, до 5-11. Торопятся, надо скажут, надо быстрее осваивать, а то там 5-11. Про мост давно Про мост почему? Там самолет нашли у моста. Хорошая новость была американский. Американский П-40 нашли очень Песков хорошо. Песков рассказал о программе Путина на Петербургском международном экономическом форуме в семнадцатом году. Да. Причем обратите внимание, с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге пройдет форум, на котором будет Путин. Важно, что он там, нет, ну, может быть, конечно, там будет какой-то этот его двойник, я не знаю, тройник или удлинитель, но вообще интересно. То есть это когда люди говорят, а как нам Путина-то увидеть? Да не вопрос, вот надо посмотреть с 1 по 3 июня план. Этого форума И будет сразу ясно, где он там вынырнет Очень легко это просчитать И вручить ему Букет цветов, например Не так, надо в ютубе посмотреть фильм Он во не <с. <с. <с. <с. Почта России потратит 171 миллион рублей На российские смартфоны По-моему, все уже занимались Производством российских смартфонов Кроме нас, предлагаю заняться тем же да, видишь. Ни у кого не завалялся 171 миллион рублей. На российские ну, смартфоны думаю, нужно 10 рублей тоже. Я а, думаю, такое же отношение а, цена качество как у, у российских компьютеров, которые там что-то за 180 тысяч, да, брус. Третий, наверное, этот, как он. Да даже не Пентиум, а просто, а просто третьего поколения. Такой, помнишь, это был? На радио похоже. Перфокат. ФАС предложила повысить с 1 июля цены на газ Газпрома на 4%. Да, говорит, федеральная антимонопольная служба. Что-то мало вы за газ берете. Надо на 4% повышать, чтобы нормально брать за газ. Представляешь, какая хорошая антимонопольная служба? Безумцы, а? Причем, извини, там скажут... А что на, на газ цена опять поднялась? Так, ну, Федеральная антимонопольная служба сказала поднять цену, а так никак не складывается тут. В Совете Федерации пообещали не, не запрещать самозанятым гражданам выезд за границу. Ура! Да блин, а ещё мы не ноги! Будем... Надо, да. надо вот прямо с этой, с Большой Дмитровки сначала, там где-то а, у этого... А... С охотного ряда прям бухнуться и ползти на корячку за плакатом. Спасибо Совет Федерации за то, что за Ну там заберут, не доползешь. Увезут в Тверской РОВД. Не, в Тверской РОВД, Правительство упростило процедуру подтверждения стажа для начисления пенсии. Видишь, как здорово. То есть, ну, Спасибо, теперь можно им сказать. Хотя я не знаю смысл. то Они все равно а, там все заморозили. Пенсия-то все равно есть стандартная. <И все равно>, хоть ты 40 лет проработал, хоть 60. Хармон, то не увидит. В Госдуму внесли законопроект о легализации деятельности экстрасенсов. То есть они с этих хотят получать. Они сейчас еще, я думаю, будут лицензировать учебные заведения для всяких колдунов. И здесь этот, как он называется-то? Хогварт. Хогварт, да, организует. Причем сами организуют. И потом еще со всех колдунов и экстрасенсов будут получать бабло. Ну, еще молодцы. Чумака Медведев задумался о возможности возрождения в России производства шпак и рапир. Ну, уж можно и дальше пойти и дуэли разрешить. И я бы не против был. Ну, я чуточку У -у -у. шарю и... Ладно, оставлю. Да, скажи, скажи. Ну... Ладно, я сейчас погуглю, чтобы не оформатиться. Вообще-то, есть российская компания, которая производит Спортивное оружие, я не понимаю, о чем речь просто, он имеет в виду какие-то... не нет, нормальные, или... да, настоящие. Хочет. А, хочет он Может? Да, будут ходить, но это же э -э феодализм, они строят феодальное общество, они должны э -э Жорко. короткие штанишки, да, шпаги, там, рапиры таскать с собой, шляпы, с шляпы да, все. В общем они есть и продаются, просто называются сувениры. Да, ну надо, надо, чтобы вот они в них ходили. По идее, герки и колыме будут ходить в таких в штанах с трофеями по льду, причем. Нартанианы, да. А вот Путин сказал о проработке единовременного повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. То есть, наш, что ли, послушал, мы все ржали, что Медведев через два года решит. А Путин, наверное, послушал, скажет, Медведев, что да, Медведев понял, там это... И с 1 июля будут продумывать, как там повысить. Два года решили не ждать. Они два года будут думать. А вот российские банки выдали миллиард рублей под залог бочек с водой. Сразу же я вспоминаю «Золотой теленок» и мальчика в валенках, который брал, помните, воду из нижней бочки, переносил в верхнюю из клистерной трубки, она текла, а все это называлось, как это называлось, что-то какая-то артель, хим, там что-то, ну, в общем, хим дым какой-то, и Александр Иванович Корейко на этом неплохо нажился». Поэтому, в общем-то, это классическая схема, люди вообще башкой не хотят думать, видишь, они э, трем российским банкам э, залог э, в качестве залога предоставили бочки с водой, э, где было написано дорогостоящее химическое сырье. Дорогостоящее. Дорогостоящее, Ну, молодцы, да, очень хорошо. Экс-глава обслуживающего РПЦ банка получила 9 лет. Лариса Маркус, Внежпромбанк, президент Внешпромбанка, сел на 9 лет. Ну, не знаю, кому-то жалко. Мне, честно говоря, не сильно жалко банкиров. Да, ну, это уж там Боженька разберется с ними там, каково куда. Ну, я думаю, что многие из них могли бы сейчас оказаться полезными, то есть могли бы сейчас как-то ощутить, что жизнь, наверное, прожита даром, да, ну, ну не может же человек жить всю жизнь для того, чтобы у кого-то там ростовщические кредиты получать, да, как старушка-проценщица и сестра Елизавета, да? ну, ну, наверное, как-то, что-то в жизни еще человек должен хорошего бы хотеть, поэтому мы вот предлагаем включить им мозги, подумать, как они могут оказаться 5 11 полезными и, кроме всего прочего, как после этого они могут оказаться полезными, потому что мы собираемся строить новую экономику России, которая не будет на а, ростовщичестве строится. Безусловно, не будет строиться на ростовщичестве. Поэтому любые умные проекты мы принимаем, и нам нужно... Времени совсем у нас нет. Поэтому давайте нормально будем работать. Нафига это нужно? Вот многие уже наелись, наверное, там, всем этим ростовщическим этим процентам. Наверное, больше не хотят. Ни стой, той, ни с другой стороны. Но это же неинтересно просто. Давайте говорить откровенно. Бойца Росгвардии убили в Подмосковье в ходе пьяного спора о политике. Ну, бывает. Я только не понял. Тут э, написали везде, что это какой-то убил его там злодей из э, какой-то другой. Он ну, очень не гражданин России. И я покопался э, и узнал, что того, который убил, зовут Олег Пиндягин точно не таджик как в общем там намекали и интересно о чем спорили не а я ком? я да да ком ком скорее всего была у него майка с путиным ну наверное где он там ехал на медведе или на медведе хотя Украинская полиция закрыла обслуживающих обслуживающие гостей Евровидения бордели. Ну, это ужас, конечно. Представляешь, гости Евровидения приехали, бор, борделей нет. Безумие, как говорят, скажет, все, мы больше не поедем на Украину. Ну, а если серьезно, то я вот в эту новость не верю. Ну, так же, как и в России, невозможно эти бордели закрыть. Ну, какие-то закрыли. Ну что, все, что ли, они закрыли? Выходца из России в Израиле 14 лет держали э, сына в заперти. Да, какая-то ужасная новость. Что? Кто это виноват? Ну, не знаю. Рабат, правильно. Это же элементарно. Ужас какие-то. Вот, я так понимаю, что что-то они... Ну, наверное, не все дома у них, потому что они продержали 14 лет ребенка в заперти, гулял, говорят, он только ночью. Соседи случайно увидели его, сказали, что он похож на зомби, из фильма ужасов вызвали полицию. И это, в общем-то, к вопросу о ювенальной юстиции. То есть мы против, конечно, ювенальной юстиции, но вот такие вопиющие случаи, они как-то бывают в каждой стране. И у нас, мы помним, там в будке в собачьей девочку держали. То есть, но в данном случае должно реагировать общество. Общество должно как-то ну, мы должны друг другу быть внимательными. Это не значит, что нужно каждому там заглядывать в окно под одеяло и так далее. Ну, все-таки внимание какое-то проявлять. Так у нас время числа, Да. В Британии несколько госпиталей перестали работать из-за кибератаки. То есть вот представь, если кибератака произойдет на центральную районную больницу города Вольска, что-нибудь, она перестанет работать. Все какое преимущество российской, путинской медицины. Ты хоть вот, хоть будет миллион кибератак, все равно все будет работать, потому что ни, ни, никакой компьютеризации нет вообще. Вот. В Британии сделали машину скорой помощи для больных с ожирением. То есть так раз встал, смотришь в зеркало, бля, я толстый. Скорую вызываешь, говорит, слышь, я вот ожирел, а, а прям ужасно. Я говорю, все, все, мы тебя полечим. Ничего не понял, я вот из этой, да. А от обратного есть? То есть если вы слишком худой, приезжают, вас вкусно кормят, причем регулярно, пока вы не потолстеете. Вот, и... Э, из британской... То, люди <сос Northeast> Мальцев собираются стать президентом после 5-11-17. Ответьте, не игнорьте. Мальцев э, когда-то это еще в 2013 году, когда никто не говорил, что собирается быть лидером России, И я сказал, что готов это сделать. И, в общем-то, для реализации наших идей народовластия это было бы очень неплохо, но это, э, как бы сказать, не... Э, да, ну, это не главное условие, можно каким-то образом, может быть, это будет тяжелее, да, но можно сделать и по-другому, но, конечно, с использованием власти и использованием сторонников во власти, безусловно. Я бы сказал, по доброе утро. Да. Как-то человек удивился. Я не знаю, чему он удивился. А из британской школы изъяли сотни ножей и самурайских мечей. То есть там, видишь, две с половиной тысячи единиц оружия. И я не знаю, чему они удивляются. Я помню, это когда у нас строили Антей в Саратове. Вот. Это я учился в седьмом классе. Пришел мой сосед, принес револьвер и говорит, мы нашли револьвер, пойдем тебе найдем пистолет. Ну, пошли, копали-копали, в какой-то печке мы нашли браунинг 1900 года. Я его на следующий день принес в школу, и у меня его отнял директор. И гад не сдал его никуда, представляешь, что он его замылил. Вот До сих пор мои... Друзья всегда вспоминают, что там ну, на уроке у меня пистолет отняли. А был у нас еще, я помню, Вальтер, и мы... Он не стрелял. Были патроны к нему, ему нажимали, он не стрелял. А потом он случайно выстрелил в... Диета. У дома офицеров афиша была, и мы стрельнули в эту афишу, потом разбежались и думали, что все нормально. И только потом я понял, как работает милиция, потому что, и когда я пришел в школу и уже так вступил на порог, как кто-то маленький крикнул, вот он! Меня завели в комнату, где уже сидели все мои товарищи, и нас кололи по этому поводу. Весело было. Так что я, я не думаю, что чем-то они очень сильно удивили тем, что там какие-то ножи, самурайские мечи, хорошо, не пулеметы многоствольные. Так часто по закону Яровой э, вас бы признают, признали бы террористическим актом, и вас бы там на 100 тысяч лет посадили бы в 10 лет и вышли бы в 100 тысяч десять. 10. Ну, то есть сейчас же они привлекают, там чуть ну, ли да. не, с, не с грудного возраста. Ну, да. есть... С яслей. С яслей, да. А вот в Германии украли автоматы, заставленного на полигоне БТР. И с точки зрения общественной опасности, те ножи у детей, да, и похищенные из БТР автоматы, ну, это как в фильме «Аэроплан», да, где, помнишь, там чувак такой весь... В пулеметах, в каких-то гранатометах проходит через рамку, а дальше идет старушка там, с, с ходунками в железных очках, у нее все это звенит, ее начинают обыскивать и так далее. И вот так и здесь приблизительно то же самое. А в США входит ходе спецоперации арестованы 1378 членов преступных банд. Представляешь, это одновременно прошла операция. И арестовано такое э, за 6 недель то есть ну за очень короткий промежуток времени ну так скажем с 26 марта да вот у нас приблизительно тоже арестовано столько же народу за один день. да арестовано столько народ ты вот причем там бандиты и я верю что они реальные бандиты причем здесь те кто не любит путина вот ты мне скажи но ты веришь, что хоть один из 1378 членов преступной банды арестован не по закону в США? Что ему там не зачитали права, что ему не дали адвоката, который не... Тот адвокат, который по назначению говорит, слышь, ты иди там, все подпиши, Подпишись. да, и в особом порядке, да, там, сдай своих товарищей и так далее. То есть, что там какого-то дали ему ненормального адвоката, так, что судье кто-то позвонил и сказал, слышь, надо арестовать этого человека, там, и так далее. ты в это веришь, что там такое может быть? Я в это не верю, хотя я ни разу не был в США, но я понимаю, что там такого невозможно. У нас за... задержано, арестовано такое же количество людей, и был хоть один вариант, чтобы этих людей задержали по закону. Нет! То есть, вот представим себе, откинем даже политику. Представим, есть преступники, они есть реально в России. И вот нужно было бы 1378 членов преступной группы задержать по всей России. Вот как бы это сделалось? Вот Игорь, ты у нас адвокат. Это могли бы сделать без процессуальных нарушений. Обладает такой силой сейчас путинский режим, чтобы это сделать по закону, без процессуальных нарушений. Вот по всей территории России надо единовременно 1378 человек задержать. Могут они это сделать без они нарушений? Они этого просто не умеют. Вот, я об этом и хотел сказать. То есть, это реально невозможно сделать. Представляете, какую мощь, когда вот ругают там Соединенные Штаты, там какие-то там злодеи. Я тоже сильно не люблю либералов. Но вот представьте себе, то есть, какую мощь представляет это государство, если может по, абсолютно по закону решить вопрос с таким количеством преступников. И понятно, что если кто-то из полицейских или там спецслужб совершит какое-то правонарушение, его там загнобят просто. То есть они могут это делать, эти даже не умеют. И когда нам говорят, а че вы спецслужбы России не боитесь, а что нам их боятся? то но если они не умеют, элементарного сделать не умеют. Это же самое простое. Это то, чем они обязаны заниматься каждый день. А они не могут делать то, что они могут делать каждый день. Так как же они тогда революцию -то побеждят? Она что, каждый день, что ли? Они даже нет, не знают, с какой стороны к этому подойти. Они у нас человека сначала задерживают, держат у себя, там, надевают салфановый пакет на голову и... Потом думать, в чем же нам его... О, и вот следующее сообщение, это очень важное, чтобы подытожить. Банду похитителей, подгузников задержали в Калуге. Поздравим калужских полицейских с таким вот. Город может спать спокойно. Зловещие преступление на крыше. Я так это обозначил. Вот. Стало так, ну давай ответим на вопросы. И, и, так вот по Донату, Андрей от Раислави на Лексус. Ну мне Лексус точно не нужен. В прошлом... На нашу Lexus, да, в прошлом году не было горячей воды 5 месяцев. В Первомайской и Тамбовской области с мая по октябрь опять повесили объявление, горячей воды не будет с 25 мая по 15 июля. Беспредел ООО «Теплоресурс». Ну, на то на «Теплоресурс», чтобы его вам не давать. Ну, это, это вообще ужасная вещь. Лето в России сопряжено с отсутствием горячей воды. То есть, они думают, если на дворе жарко, то можно, значит, как бы и горячую воду не давать. Какая связь, я не могу понять до сих пор. Но сейчас холодное лето, может быть, этим летом будет вода. Анатолий, на дело, спасибо. Так, Снежок, на общее дело, спасибо. спасибо. Андрей Торопов, Бабаджанян. Наводчик-метатель баллонов. Мальцев, расскажите, как правильно бросать газовые сварочные баллоны. Надо, надо провести тренинг по метанию сварочных баллонов. Да? Так, Михаил Санкт-Петербург, соратники, приветствует ли сейчас делать новый загранпаспорт или подождать... До 5.11 получить единый паспорт. Да, кстати, загранпаспорт делается очень быстро. Сейчас реально делается быстро. Там э, и я не знаю, может, вы летом куда-то поедете. Так что это вот только вам решать. Как вы относитесь к медийным лицам, мелькающим на ТВ, и делать что в России все отлично распространится ли на, на них распространили бы вы на них иллюстрацию? Ну, это, в общем-то, органы должны будут решать Народного трибунала, так скажем, я думаю, что, что это имеет смысл, поскольку особо вредные, такие там как Соловьев, Киселев, там и, и, и, и, и пресные, да, и, и же с ними, они, конечно, должны как-то пострадать. Ну, вы скажете, они убегут к себе там на эти итальянские острова, но, ну, может, и убегут. Ну, земля сейчас очень маленькая. И круглая. И круглая, да. И короче. Вячеслав, как вы думаете, возможно ли восстание, справедливо. восстановление справедливости всеми тех, кто получили... Не похоронки, а извещения о пропаже без вести им даже на детей огороды не выделили и так далее. Конечно, я вообще считаю, что этот вопрос, как и все остальные вопросы несправедливости, нужно не поднимать, а решать. То есть, действительно, по пропавшим без вести ноль, значит, нужно возместить за это. И эта задача и того государства, которое будет правопреемником этого государства, безусловно, потому что, ну, люди пострадали жутко, мало того, что потеряли кормильца, еще никто им за это ничего не платил, Но вы же сами понимаете, что большинство пропавших без вести, это погибшие люди, от которых просто ничего не осталось, и также я считаю, мы обязаны решить вопросы, связанные с с киданием людей Сбербанком на всех этапах. Сколько раз Сбербанк кинул вкладчиков, сколько раз другие э, кинули. Да, вот все китки, какие были, они должны быть оплачены и однозначно, то есть должно быть возмещение. Другого мнения, я думаю, вообще среди. Э, ну, это, конечно, вопрос для голосования, но я же понимаю, как народ проголосует. Ну, хотя, ради бога, поставь. Но я буду голосовать за то, что необходимо возместить. Олег гробовский Германия. Спасибо. Спасибо. Так, какие вопросы будем отвечать? Мальцев ФСБ одно лицо. Да, нифига себе. Я вот к ФСБ никакого вообще отношения не имею. Если к КГБ еще имел отношение, потому что в войсках служил, то к ФСБ у меня за все время, наверное, сколько я есть, я с одним только сотрудником ФСБ разговаривал в 2000 каком-то лохматом, в году он пришел ко мне, когда я зампредом был. А, ну вру, ну я встречался там с этими с начальниками, всякими замами, ну... По работе и комитет по законности и так далее. А так я имею в виду, вот по таким вопросам один только пришел спросить, а, поеду я или нет в Санкт-Петербург на G20. Я сказал, что не поеду, они, они не поверили, установили за мной наружку. А я, а я, а я уехал на катере, мне было три дня, потом подослали ко мне человека... Который сказал, а можно ты больше так не будешь делать Они говорят, там сидели голодные, холодные Я говорю, ну я же им сказал Я говорю, что по-русски-то не понимают Я говорю, нет, не буду А я причем, честно говоря, я когда ехал на катер Я и не видел, что они за мной едут Я так может как-то и подкинул им информацию Что я надолго уезжаю А я бы вам сказал, что среди ФСБ много наших соратников Да, это Поэтому ФСБ и Мальцев может быть и Да, это очень верно очень верно, соратники действительно все больше и больше проявляются и в правоохранительных органах, и в спецслужбах. И иногда это удивляет, думаешь, что, может быть, это какая-то провокация, а потом понимаешь, что это не провокация, что люди уже просто устали не бояться, совершенно откровенно все делают. Так. Вот спрашивают вас, если бы у вас была возможность баллотироваться от партии «Единая Россия», воспользовались бы ей или нет? Ну, не знаю, только для... у меня было много раз возможность баллотироваться от партии «Единая Россия», и я что-то как-то не стал этим пользоваться, даже в те лучшие времена, да, а сейчас уж конечно зачем какой смысл Нет, так сейчас наоборот как раз смысл максимально Не, ну может быть для того чтобы так пошухарить почудить но это клоунада согласись не хочется заниматься клоунадой тем более до 5 11 осталось мало времени так что говорят о том что диван заскучал нужно дать им хотя бы в карты поиграть Ура, диван, диван, ура, не скучайте, ну, не скучайте, да, надо что-то такое продумать, сказать. и чтобы, чтобы люди тоже могли что-то те, кто на диване высказываться, как-то. С не да. Нет, почему? Ну, какие-то реплики. Мы же, мы же не против. Да, там какие-то такие, такие жесты, такие жесты. Ну и реплики, конечно, мы же не против того, что вы, у нас же а, не монолог. Как это, да, не странно, но это не монолог Мальцева, это, в общем-то, диалог. Так. Слава, не испытываешь стыда за чудновец. А почему я должен что-то такое сделать чудновец, чтобы я испытывал стыд за нее? Кроме... С вами, чтобы да, кроме, стыд. да, кроме всего прочего, она же не моя дочь, поймите. То есть она вполне взрослый человек. И надо сказать, человек, которого здорово прессанули, я не испытываю стыд, я испытываю стыд за всех нас, что мы позволили ее держать столько времени в тюрьме. И это может очень плохо отразиться на молодой женщине. Вот, интересно, теперь в чистом виде диванные войска. диван да? Диванные войска, прямо вот в чистом виде. И Эдик прям вот очень точно все смоделировал. Так, ну что, мы опять плавно идем к этой пугающей отметке Два часа эфира. Да, все, давайте выскакиваем. Спрашивают, поставите памятник Литвиненко после 5.11. Насчет памятника Литвиненко не знаю, но насчет виселица его убийцам вполне допускаю, что поставят. А вот, э, еще сейчас в донат написали Кате. Привет. Да. Спасибо, что вы нас смотрите. Так, что у нас тут еще есть? До свидания. До свидания.